У меня наконец-то появился племянник. На да, фильм, как Папик, продолжение. Два, один, молодцы. Вот, привет, ребят, вы на канале Спитилеры. Мы ехали на море. Ребят, мы сегодня... Милена снималась в сериале Папика. А еще у меня для вас есть хорошая новое. Вот пришла Лиза. Всем привет. Она уже без живота. Давайте поздравим фолни с племянница и поставим вот такие вот лайкосы. Лиза, расскажи свои впечатления, как тебе рожать. Больно? Теперь фалуми будет тетя. Ребят, кто смотрит фалуми, ставьте лайк. Сегодня отдыхаем на вот такой вот базе. Сегодня у нас больше будет влоговое э, видео. Будем играть крокодила. Иди, ставьте лайк. Это что? Смотри, что это такое? Пить? Два, стройся, один, молодцы. молодцы Итак, смотрим на меня и запоминаем Внимание, внимание, итак, Йорги, Смотрим на меня и запоминаем Кока-кола это так, как мы стоим Кока-кола, Посмотрите, Фанта это вот так, перепрыгиваем Фанта, фанта Спрайт, здорово, еще раз, кола Фанта, Спрайт, Молодцы, еще вчера был очень сильный я провела 2-4 часа в море. Ссылочка на мой это видео в описании. Мы сейчас едем на море, на Черное море, а сегодня нас еще ожидают съемки фильмов Папика. Дядя, сегодня мы и о папке, и На съемках фильма Папик продолжение, да? Вон даже мы видим актера Станислава Бакланова. Я фильм Папки люблю шатереть загуляем кухонь Волосовая Кто смотрел кто смотрел фильм Папика, ставьте Пока. лайк Иду, пакетики соли. Смотрите, ребята, не ищут таких пакетиков, у меня только что упала она. Только хорошо, что она была в пакетике, вот это. Лучше даже чем в магазине.